Вот, у меня еще, смотрите, у меня сейчас получается из радости есть э, Липтон, есть э, Ашка еще с э, дня рождения. Все этого не будет буквально уже завтра, потому что мне в понедельник нужно будет идти уже к дерматологу. И там мне как сказали, типа, я понимаю, что вот ты болел, что у тебя там работа, что ты вот сорвался. Ну я и прямо сказал, что типа так и так немножко, немножко подрасосался я под конец после болезни. Uh, она сказала: Я понимаю, ничего страшного совсем бывает, но если ты идешь к дерматологу, то там, даже если вот ты вот так вот чуть-чуть рассосешься с этими таблетками, то все, типа, забей, ГГ. Ну, нельзя. Вообще нельзя. То есть сатрет это очень жесткие таб таблетосы. Если вот вы загуглите их по бочке это пиздец. Ждите дикую смену настроения у Фиспекта и очень небольшую шизу на стримах. Ближайшем... Я еще не знаю, через какую штуку я пойду. То есть, э, принимать Сатред э, можно двумя способами. Долго, но по чуть-чуть. Или быстро, но мощно. И последствия, соответственно, соответствующие. Я помню эту Шизу его. Да, Саня, я еще не знаю, как мне конкретно выпишут. Так что, 2023 год официально объявляю э, Фиспекта Шизом. 6 респект на связи. Зрители святого привет. В общем, мне вышла новость сегодня такая, что я наконец-то могу принимать сатрайт. Это очень жесткие таблетки, которые действуют на организм, но чинят мою кожу, мою самую главную болезнь конглобатные угри. У меня есть инсулинорезистентность, у меня еще есть куча таблеток. Мне выписали их на 60 тысяч, еще примерно 40. Мне нужно будет потратить на всякое дополнительное. Лечение от постковида, когда у меня волосы выпадают. Витамины для Даши также нужно будет купить. А также еще на прием сходить к дерматологу и анализы в общей сложности. Как видите, у меня. Где где-то около 100 тысяч нужно на то, чтобы, в принципе, купить таблетосы на ближайшее время. И мне выпишут, скорее всего, в понедельник сатрет. И сейчас мы хотели бы почитать побочки, просто чтобы вы все понимали, что меня будет ждать 2023 год. Готовы? Готовы. Я открыл сайт сатрет, Инструкции по применению, и вот тут есть вот побочные действия. Для последней частоты нежелательно Так, это все это Инфекционные и паразитические заболевания Очень редко бактериальные инфекции нарушение со стороны крови и лимфатической системы Тромбоциты, анемия, тром... короче, кровяка может быть, проблема, нарушения со стороны иммунной системы Редко анфилактические реакции, гиперчувствительность, кожно-аллергические реакции Типа шанс заболеть у меня будет гораздо больше Нарушение психики, редко депрессия, усиление, усиление депрессии, склонность к агрессии, тревожность, перепады настроения Очень редко суицид, суицидальные мы... попытки, суицидальное поведение, психическое расстройство, аномальное поведение Поняли, блять? Поняли? Вот, вот это побочные действия таблеточек, которые я буду пить. Нарушение со стороны обмена веществ и питания, очень редко сахарный диабет, гиперрекемия. Нервная система, часто головная боль, очень редко доброкачественная внутричерепная гипертезия, судороги, сонливость, головокружение. Ну короче, часто головная боль меня ждет, ну готовьтесь как бы. Нарушение со стороны органов зрения, очень часто блефорит, конъюнктивит, сухость глаз, раздражение глаз очень редко отек ну по понятно короче тут вот все дальше про глаза не особо интересно нарушения со стороны органа слуха и лабиринтные нарушения очень редко нарушение слуха но это очень редко это понятно со стороны сосудов очень редко васкулит нарушения со стороны дыхательной системы органов грудной клетки грудной метки и, и средь... что -э? желудочно-кишечного тракта очень редко воспалительное заболевание кишечника ну это понятно со стороны печени со стороны кожи и подкожных тканей. Очень часто зуд, эритиматозная сыпь, дерматит, хайлит, сухость кожи, лаколизина, экстефилиция, хрупкость кожи, риск повреждения от трения. Э -э редко. Ну, короче, очень часто. Вот это вот все, что я сейчас перечислил, это очень э часто. Понимаете? Очень часто. Со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани. Очень часто артерология. Для меня это большинство ничего не говорит. Вы можете вот артрит... Калитиноз, блядь, сухость Короче, кто, кто доктора тот поймет Нарушение со стороны почек и мочевыводящих пучей Очень редко угу. Гломерулонофрит Нарушение со стороны а, половых органов и молочных желез Неизвестно Сексуальная дисфункция, включая ректальную дисфункцию и снижение либидо Гинекомастия Эфдаше Писька стоять не будет Общее расстройство и нарушение вместе поведения очень редко разрастание гранулиандной ткани, недомогание. Ну вот недомогание, типа да, лабораторно-инструментальные данные очень часто повышают и показатели... Короче, вы поняли. Вы поняли. Самое, самое здесь серьезное это то, что вот... Упадок сил, проблемы с кожей, но ну, это сухости, это все понятно, но вот именно на психушку то, что вот оно действует, я не знаю, тут, я не... тут если более терминологии все это разобраться, короче, если, в... ну, если очень кратко, я могу с ума сходить, вот эти очень часто перепады настроения, это вот, э... вот что меня ждет, очень часто перепады настроения, я... я уже принимал эти таблетки, я уже знаю, что это пиздец.